Я хочу оставить отзыв о курсе Стройное здоровое молодое тело от Ольги Мира. Я прохожу данный курс сейчас, за плечами уже месяц, и я хочу поделиться первыми своими результатами, которыми я очень довольна. За один месяц я сбросила 4,5 килограмма. У меня стали ушло. 6 сантиметров бедра уменьшились на 3 сантиметра и в целом тело подтянулось животик стал такой втянутый и бонусом у меня очертилось лицо ушел подбородок ольга очень щедро делится информацией время, за время курса я узнала очень много мои привычки поменялись от многих вредных привычек я уже отказалась и приобрела много полезных привычек а, также а, Ольга очень сильно вдохновляет позитивно смотреть на жизнь а, любить себя этому всему можно научиться на курсе Ольги Ольга спасибо большое я в восторге от вашего курса, вы просто волшебница, вы творите чудеса.